И двух братьев Маленьких таких, злых, блядь Ну, один очень Очень не злой, другой очень злой а -а -а. вот Так, плохо это чем? Но ну, смотрите, здесь спуска нет Карта обновлена Добавлена новая площадь То есть мир может быть достаточно великим Запах здесь, судя по всему Уже, понятно, не очень И выглядит что? он тоже Что не это? сахар. Думан проклятый. Проклято? Верно. Немного подышать можно, но задержимся, погибнем. Чудное местечко, этот нефти. Ага. Немножко подышать можно, но, блядь, задержимся нам пизда. Заебись, Сын. Если буду валькири а? в этом говне убивать, это будет вообще не сахар. То есть, типа, убить за определенное Посмотрим. время, блядь. Ох, не готов я к этому, если честно. Ох, как не готов! Давайте почитаем про Нифельхейм. Или на всякий случай читаем, Рупосток? Так. Ага. Остановись. На этом месте лежит проклятие Ивальди, чье искусство угрожало богам Масгарда. Мой отец превратил туман Нифельхейма в грозное оружие, которое обернулось против своего создателя. Его изобретательность и мастерство не знали равных. Но именно его талант, его гений, навлек а, на нас гнев асов. Поэтому я, Мацагнир, Отрекаясь от этого места. Я отрекаюсь от гномов. Я отправляюсь в добровольное изгнание в Мидгард. Те, кто не покинет этот мир, отправятся в могилу вслед за моим отцом Мацагнир, сын Ивальди. Все просто. И что это за странная штука? Да, странный материал. А, эхо туманов. Да, их я тоже видел в магазине, поэтому в случае чего можно будет закупиться. Ну, время вроде бы убывает не быстро, поэтому не так страшно. Только почему по краям можно ходить, а по центру нельзя? Красота. Ой, время открылось, пока сундук открываю. Вообще красота. Это нелогично. Ладно, ну, главное, по центру пореже ходить и все. О, братец. А -а -а! Ну надо же, какая встреча! Не думал, что встреча у тебя здесь. Какой мерзкий туман. Думаешь, меня испугает проклятый туман? да. Я пытаюсь создать доспехи, которые защищают от него. Материалы, Опа. которые мне нужны, здесь, в мастерской Ивальди. Но они покрыты этим туманом. Готовься. Эти доспехи видели в центральной комнате мастерской. Вход в нее закрыт. Но если у меня будет эхо тумана, то я смогу сделать камень-ключ. Пожалуйста. Добудьте 500 фрагментов Эхо Тумана. Давайте начнем. Не долго в тумане. Вонь прилипнет к волосам, оружию, броне. И я не прикоснусь к твоему добру, пока ты не сожжешь всех этих крошечных тварей в огне Муспельхейма. Кроме того, он тебя убьет. Ага, окей. Покупка легендарных чар. Бла-бла-бла. Идеальный артефакт поветрия. Чары немного повышают случайно выбранную характеристику и дают защиту от проклятого тумана Нифельхейма. Неплохо, неплохо. А вот и костюмчик. восстанавливает. Так, постоянно восстанавливаю небольшой объем здоровья. Суммируется до пяти раз. Блять, вот это вот охуенная броня. Да, может чуть-чуть слабенькая. То да нет, сила посильнее. Вот, смертоносная. Вот, вообще красота. Че нужно? Полторы тысячи эхо туманов. Нефельхиевский сплав Ржавая броня А Охренеть что, тут сколько всего не Нет, конечно Это проклятые руны Содержат редкое эхо туманов Пригодное для создания великолепной брони Если вы вернетесь сюда Все враги, ловушки и сокровища восстановятся Забирайте все, что успели взять И уносите ноги, пока вы не стали очередной жертвой Мастерской Атрей, соберись Здесь очень опасно Гномья изобретательность. Впечатляюще и опасно. Бля, в прошлый раз я валькирию достаточно быстро нашел. О, за убийство у меня дымка восстановилась. Отлично. Где мне искать? Успею, да ладно. А вот во вторую нет. Похуй, восстанавливаю. Сейчас сколько убивает? Нет, ладно, живой. Бля, да он самый серьезный противник, поэтому я хочу избавиться сразу. Даже вот так вот сделал, блядь. ой давай, давай давай давай сейчас. бей бей бей бей его. бей бей бей, бей, бей. Дым, не бей пока я так бей бей бей страшно бей да, так вот единственное за клинков плохо видно Так, сзади Отлично Пока все не так плохо я еще даже, блядь, не полностью мертвый. Ух, жизни еще достаточно много, только вот ярости нет. Вот это плохо. О, понятно, здесь можно лево повернуть. Остановить чуть-чуть дымки. Бля, все сундуки вообще вскрывать, кстати, опасно. Спок поставлю на случай, если захочу сбежать отсюда. А, таймер кончился Это печально Так, раз, вижу Два, вижу А, вижу три, все, хорошее так. так Так Так, А где я по карте? О, Стоп, А, это открыть сундуки Все, я понял, по заданию Бля, не знаю, куда идти, если, кстати. ну ладно. И а вот... Валькирия. Сохранить не могу. Не могу, ну ладно. Берем. Погнали. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Ой, блядь, тварь, а ладно, топор верни, ух ты, блядь, ух ты, блядь, блядь, ладно, тихо, тихо, блядь. Отлично Прозил атаку, блядь Я еще живой, блядь Я еще, блядь, живчиком держусь Назад Похуй, она много жизни отняла Но я молодец Лови Все, все, все, все, добиваем. Бля, теперь надо как-то вернуться на вход сюда, блядь. Потому что это нихуя не сохранится. Свобода. Да, ты свободна. Мои сестры, им выпала та же участь. Да, мы их спасем. Вы оба смелы. Желаю вам удачи. Вальхалла ждет. Оба? Она меня и не заметила. Слем <звы> у нее так себе, конечно. Но то, что она здесь обитала, это, конечно, интересно. Так, времени у нас не очень много. О, все восстановилось, спасибо. Рокстал, а блять, давай речи, Это хватит Ёпаный рот, она тратит мое время, блядь Это королева, она ведь сильна Сильнее, чем прочие валькирии, с которыми мы сражались Ну да, мясо Тогда надо подготовиться Да, надо подготовиться И нам осталось вернуться на назад каким-то образом, блядь Я ибо заебался на Е нажимать Так, но здесь выход только один птица м тут нет птицы интересное заключение где кстати куда мне не сюда так потом естественно направо да тут я не ошибусь потом сюда такой молодец. А, блядь! Блять, блять, блять, блядь, блядь, блядь. Фу, повезло. Надеюсь, я бегу сейчас правильно. Да, я здесь был. Так, ну кстати. А, здесь нету такого, здесь есть. Так, так, так, так, ждем. Всего 1700 накопил. Значит, сколько надо ходить, чтобы открыть все сундуки сюда? Я, короче, молодец. Вот он, да? Рокстоун. Да, парень. Совет Валькирии. Валькирии же из Вальхалы, нет? Рад, что ты хоть что-то слушал, брат. Все верно. Вальхала — великий чертог инхериев, родной дом валькирий. Но там они на виду у вся отца, сам понимаешь. А их отношения с Одином были ну, натянуты, по крайней мере, когда я был его советником. Почему? Это еще более долгая история. Сейчас лучше осмотреться, понять, что к чему. Так, поставьте 8 шлемов. Бля, это будет так долго? Она тебя не слышит, парень. Видимо, в шлеме осталась только частичка его владелицы. Ага. Я думаю, сама Валькирия отправилась в Вальхалу, чтобы попробовать навести там порядок. даже что-то говорили. Так, без теории, давайте посмотрим, мне интересно. А, а Гюндаль. При виде Гюндаль у меня всегда захватывает дух. У нее сладкие речи, острый ум потрясающая фигура, способная свести с ума. В конце концов, Один запретил ей бывать в Мидгарде, поскольку безумцы вольгали не нужны. приятель. от вида Гюндаль у меня всегда перехватывает дыхание. У нее сладкие речи, быстрый ум. И такая фигура, что она в самом прямом смысле сводила мужчин с ума. Один даже запретил ей появляться в Мидгарде, потому что безумцы в Вальхале ни к чему. А это Гейродрифу, мастер оружия Вальхалы, отвечает за вооружение и тренировку Инхериев Одина. Кого? Его армии на случай Рогнарека ведь затем Вальхала и нужна, инхерии ждут его в часы. Конечно, истории. обжираясь, надираясь и предаваясь в Когда настанет Рогнарек, Один призовет их, и они пойдут за него в бой. У Гейдрифу хлопот полный рот. С такими-то вояками. Хлопот полный рот. Гун, хозяйка войны <coughs> после всякого боя она первой появлялась на поле битвы и вела души достойных воинов в Вальхаву. тяжкая задача, но она ею очень гордилась всякого боя не может быть все так, конечно ей помогали сестры но Гун всегда являлась первой ее суждение о павших не подвергалось сомнению и потому Один весьма ее ценил она была его любимицей mm -hmm. Но хотя бы мы узнаем о Валькирии. Ну. Пусть... А это, друзья мои, Кара. Конечно, все Валькирии по натуре вспыльчивы, но Кара... Это само воплощение бури. Бури. Да, сперва спокойно. А потом воздух дрожит и начинается хаос. Это даже красиво, особенно если смотреть на это все из А еще ее слезы омывают залитой кровью поля сражений. Так. Мне нравится узнавать что-то новенькое, особенно чем больше, тем лучше. Это рота, избирающие убитых. Выбирают не все валькирии? Не все. Хотя именно это принесло им известность. Ведь это их первейшая обязанность. Ты сам видел, что стало, когда Валькирии перестали судить умерших. Скитальцы. Верно. Рота, Гунс, культ занимаются отбором павших после боя. Без Четверо. них хель переполнен душами, которым место в Вальхали. Печальное зрелище. Рота наверняка в ярости. А, -а, а, тут у нас гейр, целительница. Валькирия целительница? Странно. Да, гейр была странной. Очень тихой, спокойной. Ее сестры как шумные горные реки, а Гейр как ласковый ручеек. Она исцеляла и смертных, и богов, и даже излечила одного всезнающего мудреца, который однажды перепил и сверзился с горы. Ай, до сих пор стыдно. О, это она про него. Точнее, это он про него. Про себя же. Интересно, интересно. Хильдр, хозяйка битвы Они с Одином на удивление хорошо ладили А вот с прочими валькириями Не особо Ее чаще всего можно было найти здесь В Миттгарде Она наблюдала за распрямисмертных А то и сама их разжигала Кое-кто считает, что она сама Воплощение вражды И что станет с ней теперь, когда она свободна Последняя осталась Нам, надеюсь, нам дадут сначала почитать, прежде чем что-то произойдет. Ольрун. Когда-то она была дочерью могущественного вождя и пала в битве с разбойниками, защищая его. Ольрун приняли в Вальхалу, но там она решила посвятить свое посмертие погоне за знаниями. Весьма необычный выбор, особенно на фоне беспробудно пьющих обитателей Вальхалы. Она стала Один увидел в ней родственную душу. Он-то мог понять ее упорную тягу к знаниям. Он назначил Оллурн летописцем при Валькириях. Ага. Так, о разрыв. Судя по всему, сейчас будем драться. Чем бы тебя бнуть-то, блядь? не о чем. Ладно, пофиг. О, это отходной. Да. Так, раз. Два. Тихо. Блядь, не варить, понял. У блядь. Я не помню, что это сейчас было, но похоже. По надавал, блин. А, второго удара не будет, да? Ладно. Сейчас будет шутишка, ага. О, блин! Бля, тупая хуйня, нет, нет, нет, нет, только не умирай, только не умирай. Бля, я пол хп даже не отнял. А я уже ярость дальше, я хую. Ух ты, блядь. Уже кошелк. Ну так как вовремя надо. Mówię, jak mało mi jeszcze za jedno А, блядь два удара. Ладно, пошли. О, кстати, подхилился в этом трубу Неплохо так. Так, еще он камешек мне подкинул. Так, так, ага. Ах, ты ж ебучая. О, мать. Взяла мне способность, правда, не стала, точнее. Поспать нам. Поспать нам. Обратно, блин. У, блядь. знаю, что справишься А вот я-то не факт. Ладно, надеюсь, он сейчас не загандошит Ладно а, Жизни у осталось не так много, блядь И у меня тоже Где этот трать Да лупи ты ее, блядь Какой она каменная, нахуй Я ее как будто не бью, нихуя а, у меня ярость. Ой, у меня вообще пухой сейчас делает. Набать охуенное чувство. Да возьми ты топор. Все, все, все, все, все, все, все, все, пиздай. Наконец-то. Спасибо, друзья. Вы спасли Валькирию. Сигру, как все это вышло? Мимир, это ты? Тебя освободили, но... За свободу надо платить. Это правда. Бесчисленное множество зим мы служили все отцы, но только благодаря его союзу с королевой вы получили долю свободы. Королева не ты? У Валькирии только одна королева, богиня Фрейя. Когда Один обрезал ей крылья, я служила вместо нее. Но все отцу этого было мало. С помощью древних чар он наслал скверну на моих сестер. Я пыталась уменьшить ущерб, сточив их там, где они не принесут вреда. Но я тоже потеряла себя. Сигрун, мне жаль, что я не сумел помочь. Мне надо было попытаться сделать хоть что-то. Что будет с тобой теперь? Я должна объединиться с сестрами. Вместе мы восстановим равновесие в мирах. Валькирии будут вечно вам благодарны. А ч ⁇ ее шлем тоже возьмем? Давай. <coughs> Блять, как же с ней было трудно, если честно. Мы помогли, кажется. А ты как будто не рад. Сложно радоваться, когда от тебя осталась одна голова. Я благодарен вам за то, что вы освободили Валькирий. Но всего этого можно было избежать, если бы только. Ты сам сказал, голова. Это уже не важно. Прошлое остается в прошлом. Ого! А ты нынче прямо благодушен. Конечно, я доволен. Гномы пустят шлем в дело. Да, у твоего папаши одна песня. Есть. То есть этот шлем мы, блядь, сейчас отдадим гномам, нахуй, они из него, блядь, нам что-нибудь сварганят, охуенно. Бля, я заебался с ним, сука, пиздец, ебучий случай, нахуй. Рука Эдли, топора, значительное повышение мощности броска с возвратом топора, с еще низкий шанс вызвать мощный взрыв, плюс... При... знаю штука. Блядь, сколько, блядь, страданий, нахуй. А можно остальные шлемы тоже, Да. Нельзя. А чем мне реально этот шлем надо теперь гномом отнести? Ну, пойдем отнесем. Тут недалеко. Слушай, я заебался, блядь. Ебучий случай, нахуй. Ой, нахуй, блядь. Сказал я тут недалеко, а потом вспомнил, что тут ебать кукой идти. Блять, ладно, покуша. Уже, уже идем,